И еще раз здравствуйте, дорогие друзья! С вами Александр Найф Смирнов, Хонд, Грил и Зуч собрали по стаку и вместе ребята будут сейчас разыгрывать карту Вертиго. Э -э, Хорошая карта, в общем-то, если уж так вот положа руку на сердце, карта достаточно хорошая Ну да, не самая, так скажем, моя любимая карта, но что поделать а, Учитывая факт того, что данный матч комментируется по записи с GoTVN, ну то есть по демочке Есть неприятный нюанс, что демочка записалась, на самом деле я ее вот так вот быстренько полистал В двух буквально секундах, чтобы не спойлерить себе результаты щитов Некоторые игроки немножко фрезят Я уж не знаю, фрезили они в ходе матча или нет Но что есть, то есть Будем смотреть, как получится Другого все равно не дано Она же у нас выиграла команда, если я не ошибаюсь, Хонтгрил И выбрали они начать в обороне, по-моему Могу, конечно, ошибаться, но, в общем, это не суть Выход начинается на точку Б Именно туда сейчас пытаются выйти ребята из Беларуси Минус от Кактуса Джека Первый игрок обороны погибает. В ответ тут же погибает Фита. Ну и атака без минусов не остается. Тем не менее, никакого... Вот явного перевеса не удается урвать, потому что сам капитан команды, он же Хондгрил, делает уже трипл-килл. Его тиммейты пока, к сожалению, только разве что бегают и умирают. Ну а как кактус, ответный трипл-килл, и как итог, дамы и господа, матч заканчивается, простите, раунд заканчивается победой коллектива Тим Зуч. Приветствую всех, кто сейчас находится на трансляции, в частности, бас-матч, приветствую тебя. Ты самый первый, кто появился в чате. И, в общем-то, что? Единогласно практически в группе ВКонтакте закончился опрос. И ну, практически все, собственно, отдали свои голоса за команду Зуч. Там что-то порядка 80% процентов на 20%. процентов Где-то вот так, 80 на 20. А вот... В чатике на ютубе вы до сих пор еще можете проголосовать И здесь, собственно говоря, пока что 100% голосов э, отдано за Тим Зуч Бомба устанавливается, но, между прочим, для коллектива Хонт Грилл достаточно неплохой форс-бай, как я считаю Вышли на ситуацию 2 в 2, здесь запросто можно побороться уже и за победу а Есть МП-9 у Мимикса и Шулерок э, с Диглом, В общем-то девайсы весьма и весьма опасны и нельзя недооценивать их Минус от Дигла, минус от Задрота. К-362, последний. Накидывается Молотов на бомбу, разумеется, который должен помешать Дефьюзу. Мимикс при этом, естественно, убивает э, 306... К-362. Ну и, да, этот самый Молотов как раз-таки и является победным в этом раунде. Потому что именно благодаря всего-навсего этой одной э, горящей бутылочке. Раунд Достается коллективу Тим Зуч У тебя есть ВК? Да, разумеется, в описании на стриме Вообще-то как бы указано все Собственно, 2-0 Давайте, наверное, пробежимся по составам Достаточно быстро это нужно сделать Это Хонтгрилл, Шулерок Марки АК-47 А4... Мимикс и Дежвист Вот такие никнеймы у коллектива Тим Хонтгрилл, Польша и Беларусь, это Зуч, Фито, К-362, Задрот и Кактус Джек. Отличная флешечка, и под нее была сейчас весьма неплохая, недурственная, я бы даже сказал, попытка забрать Фито. Но Фито, видимо, родился в рубашке каким-то... Я не знаю почему, может, за красивые глаза, но игрок обороны решил его пощадить. Тем не менее, Мимикс на Галиле умудряется все-таки сделать разменный минус за погибшего Марки. А вот вам и еще один минус, на этот раз уже от К-362-го, минус от Зуча со снайперской винтовки, и снова равная ситуация 2 в 2. Вот ровно как было в предыдущем раунде, но разве что игроки обороны были не при девайсах в предыдущей ситуации. Ну и бомба находилась у игроков атаки, и они смогли ее поставить. Здесь же ситуация слегка отличается. Бомба не подконтрольна игрокам обороны, но за ней еще нужно сходить. Шулерок остался против Зучча и Кактуса Джека. Не самая простая ситуация, конечно, которую можно придумать. Какой же тайминг ловит шулерок? Попадает в спину э, кактуса и остается один на один. Зуча, а мы, Зуч, за -то? что за тупняк-то? Что за тупники от Зуча? Ну, легкий, весьма легкий клатч-раунд для... Команды Хонтгрилл, в частности для Шулерка, очень круто сейчас было сыграно, мне здесь даже, собственно, и добавить нечего Да, конечно, сложилось так все красиво, просто это в какой-то степени удачные тайминги и не более того но будем реалистами, дорогие друзья, есть ли хоть какая-то э, заслуга самого Хонтгрилла, ну, прошу прощения, не самого Шулерка в победе в этом раунде? Да, разумеется, конечно же, она есть Саш, здорово, я тут пробегом, <смех>, ловила косик, хорошего стрима. Большое спасибо, Витя, приветствую. Ну, раз уж набегами набегаешь, тогда приятного тебе набежного просмотра. Диглы. Пять диглов у коллектива Зуч. Это хороший достаточно бай. Ну, вот вопрос, насколько он будет продуктивен. Какой-то размен даже удается сделать под точкой Б. И именно на нее сейчас будет акцентировано, по-моему, строится раунд у команды Зуч. У коллектива из Беларуси, напоминаю, но, но есть важный, очень важный нюанс, это то, что все-таки девайсов нет и численное равенство игрокам атаки, разумеется, при прочих равных невыгодно. Задрот с P90 сейчас забривает одного из своих визави, ну и здесь теперь уже численный перевес скатывается на сторону игроков обороны, а, естественно, такое реализа... дам да, да, да. Реализовать, э, имея девайсы, ну, само собой, должно не составлять труда Тем более, сейчас капитан э, польского коллектива все прекрасно слышит Шулерок, естественно, по информации работает максимально быстро и исправно Ну, задрот разжился эмочкой забрал первого, не успел переметнуться на второго. Ну и здесь, конечно, перестрелка со снайпером в упоре не может произойти, потому что снайпер банально не будет открываться в упор. Однако задрот идет на поиски шулерка, забирает его, забирает с него снайперскую винтовку. Но, опять же, вот что за тайминги, черт возьми? Тайминги просто бесподобные. Вот я валяюсь, когда подобное вижу. Понимаю, что это классика и, наверное, в Counter-Strike такое повсеместно происходит, но Легчайший выстрел, который не успевает сделать Просто потому что не был готов к тому, что соперник будет там И это, разумеется, касается задрота Марки с P90 выбегает, собственно говоря, встречать своих соперников Встреч получается весьма и весьма хороший. Минус задрот, при этом лайфбар у игрока обороны не потерян Но за излишнюю дерзость можно, кстати говоря, получить и наказание Однако это не про команду... Тим Зуч, ребята молодцы, просто отдаются втроем под 1П90, ну и Фита с Кактусом, уж я не знаю, что здесь сейчас могут из себя изобразить, но ну, во всяком случае Фита хотя бы смог забрать э, того самого Марки, автора э, килла в этом раунде, Шулерок уже со снайперской винтовкой подтягивается, и вот вам, вот вам поворот, Кактус остается в соло. Ну, есть автомат Калашникова, в принципе, есть одна флешка, достаточно того, чтобы вот, забрать как минимум хотя бы двоих соперников, ну, если откроется под снайпер и снайпер промахнется, так это вообще, я считаю, подарок судьбы, но если снайпер промахнется, здесь, кстати говоря, очень важный момент, что снайпер может и не промахнуться, ну, однако, уже практически на теровский спаун приходят игроки обороны, потому что бомба выбита именно там, и Кактус, по сути, весь раунд находится в собственном респе, потому что выйти ему, ну, практически никуда не позволяют. Я вот очень долго смотрел на Дэж Виста и пытался понять, в какой момент Кактус начнет в него стрелять, но, но почему-то он не начал стрелять в него, дорогие друзья, и это просто... Странно, странно, ну не странно, конечно, ладно, камон Просто он не смотрел в правый верхний угол э, монитора, вот и все Что за карта? Это карта De Vertigo Она есть как в Counter-Strike 1.6, равно также есть и в Counter-Strike Global Offensive в CS:GO. Она является официальной турнирной картой в 1.6 Разве что ее можно встретить только в рамках какого-нибудь паблик-сервера, э, например Салам Саня, а босс приветствует ну и, собственно, 3 в 2, 3-2, простите, не в 2, а 3-2, это счет в матче, в рамках этого счета лидируют поляки. Увы, белорусы пока отстают, три белорусских дигла еще по-прежнему активны и наверняка еще, конечно, поборются за какие-то метры на этой карте, но все это делать будет очень-очень непросто при учете, опять-таки, полноценного и сверхкрутого байраунда от коллектива э Хондгрилл. Поляки в этом раунде, да и, собственно, наверняка и в следующем, даже в случае поражения в текущем раунде, легко должны справляться с э, подобным раундом в исполнении атаки. Тем не менее, игроку атаки одному из, э, так скажем, атаки <laughs> удается пробежать в точку, поставить бомбу, и это был кат 362. После постановки бомбы его, естественно, убивает капитан польского коллектива. Ну, здесь попытка разобрать себе различные девайсы и диглы, которые были у коллектива из Беларуси. Ну и, естественно, Дефьюз счет 4-2 в пользу коллектива Хонгрилл. Одноименного коллектива Хонгрил с капитаном, так скажем, одноименным, точнее. Ну и снова по 90 у марки, я так чувствую, сейчас будет очередной какой-то поджим интересный В две снайперские винтовки играют поляки И появляется, кстати говоря, оптика Узуча вновь В предыдущий раз я бы не сказал, что получилось прям вот хорошо сыграть с ней Можно было бы, так скажем, куда лучше Фито! Бесподобно! Отличные, отличные минусы Два фрага в исполнении фито И это дает возможность зайти на точку А В общем-то здесь начинается раскидка Молотова дымы по позициям И постановка бомбы На всякий случай на верочку еще накинута флешка И вот он выход в спину от того самого Марки Ха-ха, да ладно На такой бешеной дистанции удается прожать кактуса Но это скорее, конечно, ошибка игрока атаки Фиетон, вооруженный снайперской винтовкой, выбитый с шулерка, э, разбирается с оппонентом, в руках которого находился П-90, минус от Зуча, а следом еще и от Задрота. Раунд достается коллективу из Беларуси, вот так вот, дамы и господа. Беларусь против Украина? Нет, это Беларусь против Польши. Я уже 55 раз сказал, что коллектив Хондгрил. это польский коллектив, там играют ребята из Польши. Коллектив Зуч, собственно говоря, Тим Зуч, это коллектив из Беларуси, хотя это, можно сказать, в общем-то, СНГ коллектив, потому что там и ребята из России есть, и есть, собственно, сами Беларусь. но белорусов больше, поэтому флаг Беларуси все-таки я решаю поставить коллективом, считаю так честнее. Очень важный, кстати говоря, с точки зрения экономики, раунд для коллектива Хонгрилл, и здесь два игрока-обороны справляются, в общем-то, с приемом, правда... Как сказать, справляются. Бомба все-таки установлена. Игроки атаки имеют достаточно неплохие шансы. Если удастся зачекать спину. Дается кактус. Молодец. Но теряется тиммейт. И, к сожалению, теперь уже ситуация не становится такой хорошей, как была несколько секунд тому назад. Кактус погибает. И фито... Последний, естественно, до сайда дойти не удается Его убивает капитан польской команды И это 5-3, дамы и господа Поляки спасают свою экономику Учитывая факт того, что с деньгами у них все было не очень хорошо Так скажем, не очень сладко Но смогли они все-таки найти в себе силы И отстоять плент Б От своих соперников И даже еще и в раунде победить Вот такая вот Замечательная история, ну а с точки зрения экономики для коллектива Team Zuch проблем не было вообще никаких Сань, Узбекистан когда будет играть? А вот когда турнир проведут, а босс, когда закажут у меня комментирование этого самого турнира и вот прям сразу будут играть Я уже и сам заждался ребят из Узбекистана, очень хотел это посмотреть на очередной какой-нибудь крутой турнир, но когда он будет, к сожалению, я не знаю а, Марки, снова не останавливаясь, жмет с P90, убивает задрота, но задрот перед этим сделать минус-то все-таки успел, и вообще на точку а, а зайти удалось, ну, на мой взгляд, очень-очень результативно, и завершающий минус за Тим Зуч. 5-4, дамы и господа, и экономика у обороны все-таки сломлена, ну, за исключением, конечно, двух игроков, это Хонтгрилл и э, Дэдж, Дэдж Вист, у ребят э, с деньгами все нормально Но у остальной команды В частности у э, Марки э, Мимикса и Шулера Все плохо Поэтому, естественно, пришлось делать раунд на пистолетах И как бы парадоксально это не было Но два первых минуса Именно от пистолетов как раз таки Зуч пытается заваншотить первого соперника Замечает сразу же второго И вот здесь сюрприз Есть еще и третий соперник которому удается перестрелять, это очень-очень важный минус Он, в общем-то, позволяет игрокам атаки э, заходить э, чуть более нагло Понимая, что у оппонентов э, пистолеты В принципе, в принципе, можно уже как-то навязывать какую-то свою игру И вот полетели молотовые дымы, и, ух ты, задрот сразу прилетает в купол Но это пистолет Если бы это был какой-то автомат Калашникова, то, безусловно, задрот бы погибал Хотя он так и так погиб но он бы не успел сделать минус в дым, дамы и господа. А теперь уже 2 в 2 с выходом от Мимикса в спину. Зуч погибает, выпадает бомба, он не успевает ее поставить. К-362 со снайперской винтовкой справляется. И один на один с капитаном польской команды. И тут не промахивается К-362. 5-5. 5-5. Временный ничейный результат Мне кажется, что матч уже действительно заслуживает лайкосца Который вы просто обязаны сейчас шлепнуть под это видео Если еще не сделали это Потому что здесь в кои-то веки есть хоть какая-то борьба Последнее время В последнее время можно все чаще и чаще замечать Какие-то слишком односторонние матчи Где какая-то команда доминирует над какой-то весь матч И потом, естественно, налегке выигрывает Но здесь этого нет Энтрифраг, кстати говоря, за капитаном команды обороны. И следом от марки еще один минус. Таким образом мы получаем численный перевес на два игрока в сторону игроков обороны. Но давайте опять-таки будем реалистами. Шулерок врубает 362-го. Замечательное начало раунда для игроков обороны. Это при том, что не было девайсов практически никаких. Победа в раунде достается полякам, дамы и господа. Вот так вот зуч. Не совсем аккуратно и не совсем удачно вышли в этом раунде на точку Б. Хотя, как мне кажется, честно... Э, на точку А, простите, хотел, по-моему. По-моему, на точку А же ведь выходили, да? Ладно, не суть. Важно, на какую точку выходили. Вот как мне лично кажется. Есть здесь проблемка в том... Да, на точку А был выход. Есть проблемка в том, что не совсем тимплейна было сыграно белорусами. То есть где-то... В общей массе они открывались в соло Мне кажется, как раз-таки именно эта проблема и стала Минус от Мимикса, кактус погибает И теперь у нас фармганы уже не настолько страшно будут смотреться Учитывая, опять же, численный перевес за обороной Но, справедливости ради, не только фармганы есть у команды из Беларуси, И сам капитан выходит и забирает Мимикса Следом, вместе с задротом, удается забрать шулерка и теперь в двухкратном уже меньшинстве находятся поляки. Что-то нужно придумывать, но капитан ничего а, свежего, так скажем, придумать не сумел. Дэжвист остается последний. Ну и, в общем-то, кроме как ждать ошибок от оппонентов, здесь ничего больше не приходится делать. Минус по Зучу, и у нас здесь неожиданно в спине практически находится Фито. Который и добивает последнего выжившего поляка, и не позволяет ему засейвить Свой драгоценный девайс А почему девайс драгоценный? Да все банально просто Снова нет экономики Это самая большая проблема любой обороны на любой карте Нет денег, но вы, как говорится, держи держитесь 6-6 <св> Фармган, то есть МП... МП, простите, П90 у марки АВП неожиданно у шулерка и вот остальные ребята только лишь на пистолетах. Но, кстати, энтрифраг снова за марки. Он в очередной раз решил э, подпушить своих соперников. И его снов за это, кстати, не наказали. Ну а подобрав автомат Калашникова с э, погибшего э, кактуса. Естественно, не смог удержаться. Сделал еще второй минус. Шулерок очень неплохо отыграл сейчас на своей позиции на точке А. Но все это тлен, дамы и господа. И счет в матче 7-6 в пользу. Хонт Грила и его команды. Снова поляки вырываются вперед. Да, всего на один матч -пойнт. Да, вроде бы отрыв не такой уж и существенный, но, согласитесь, он все-таки есть. И, учитывая, что он все-таки есть, это можно как бы расценивать как чуть более сильную сторону для поляков, как минимум. Мимикс. Хотел я сказать, чудом выживает. И да, действительно, чудом выживает, но еще и на развороте убивает... Капитана вражеской команды, важный достаточно минус, всегда очень важно убить капитана С точки зрения стратегии, Марки очень долго убивал своего соперника ну, Просто на шару, можно если так сказать, попал в голову Кактуса Минус от Мимикса, это уже второй минус его АВП Ну и 362 вместе с Фито остаются вдвоем Не очень приятная ситуация, конечно, для атакующей стороны но, как вы видите, удерживать хоть то бедно, но получается и минус от фита. 2-2. Ну, разумеется, фейк по дефьюзу. 362 -й. Растерялся. <серква> <серква> Растерялся, не смог забрать шулерка. В результате шулерок все-таки успел напоследок нахлобучить своего оппонента. Ну и 7-7 как итог по э, взятым раундам. То есть вторая половина начнется при минимальном перевесе за одной из сторон. Сложно пока предположить, разумеется, за кем будет сохраняться перевес. Но учитывая экономическую атмосферку, я так думал бы, наверное, что за командой Тим Зуч. Но, Шулерок... Не успевает зацепиться за лестницу и просто нахрен наглухо разбивается К сожалению, для команды Hondgrill такие мувы, конечно, допускать Но при таком счете, в общем-то, нежелательно Но, опять же, вспоминая экономику, становится все еще более яснее Что это вообще роскошь непозволительная Просто разбиться насмерть ну, полетел Молотов, такой, в общем-то, Молотов, если можно так, конечно, выразиться. Этот Молотов скорее раскрыл позицию Дежвиста, и ему уже в спину там как кактус заходит. Просто ножом, ножом промеж лопаток вырезает своего соперника, и перевес остается на начало второй половины, разумеется, за командой из Беларуси, за коллективом Тим Зучь. Тут калф, ничего другого здесь сказать нельзя, действительно первая половина получилась очень и очень плотная и достаточно, так скажем, непростая, как для одного коллектива, так и для другого непосредственно. Ну, а теперь второй пистолетный раунд, дамы и господа. И, в общем-то, на него надежды возлагает, разумеется, каждый коллектив, участвующий в этом матче. Но Энтри достается все-таки Марке. Следом минус от Мимикса. И точка Б вроде бы как падает. Ну, по идее. Не удается Фита ни в кого так как бы попасть и нанести какой-то фатальный демейдж. Минус от Шулерка. Ну и оборона, в общем-то, уже, я не знаю, может ли на что-то надеяться здесь в целом. Минус от Задрота. Ответный фраг от Шулерка, ну и последним остается тот самый задрот, ой, его зарезал Марки Почему-то не показал нам автодиректор эту историю, решил, что видимо как бы не надо вам это знать и не нужно вам это видеть абсолютно никак Ну как следствие, простраиваемся немножечко, да, простраиваемся, погрустим, но... Поедем все-таки дальше, дамы и господа При счете 8-8 и отсутствующие экономики, ну а точнее форс форсбай у игроков обороны Фито выходит в аркаду, забирает марки, но моментально получает маслину с дробовика от Дежвиста И следом к 362, кстати говоря, не отличается успехом, тоже получает с дробовика Конгрил делает минус со своего мак 10 ребята немножко поменяли уже девайсы, я имею в виду поляков Дежвист минус Зуч и третий, третий, черт возьми, минус э, с э, дробовика умудряется сделать дежвист Будет ли четвертый, вот в чем вопрос. Да, будет. Квадрокиллс ХМ, а, дамы и господа. Ну, такое мне вообще редко доводилось видеть за мою комментаторскую деятельность. Однако, теперь, э, как говорится, я видел в Counter-Strike немножечко больше, чем видел до этого матча. Счет 9-8, закрепление перевеса продолжается, и команда Хонтгрилл, э, ну, естественно, вырубают экономику со своих соперников, так как там был форсбай. Дежвист. Не зачекал к 362 и в результате из-за этого, собственно, и погиб. Ну, есть калаши, и потеря, в принципе, автомата... Прошу прощения, потеря дробовика... Не такая уж и смертельная Минус от Шулерка Погибает за дроп на этот раз И Зуч Не самую удачную позицию, так скажем, выбирает для розыгрыша Я не скажу, конечно, что он с другой позиции разыграл бы удачнее Но очевидно, так скажем, да, что точка, которую он занял Для него оказалась не совсем успешной Минус от Кактуса Джека И тут один в 3 Без дефюз китов Наверное, не на что надеяться ну, можно, конечно, попробовать, почему нет? Расулбек, приветствую. Ну, вот, видите, я же сказал, что поп попробовать-то можно, почему, собственно, нет. Удается еще и капитана польского коллектива забайтить, и здесь в спине появляется мимикс. А бомба установлена, кстати, очень неудачно для мимикса. Ну, замечательный хедшот. Хотя времени на самом деле на дефьюз, по-моему, так или иначе не оставалось у игрока обороны. И, в общем, здесь уже перестрелка не важна, чем бы закончилась. Факт остается фактом. Тим Зуч в любом случае проиграли бы предыдущий раунд. Ну а сейчас э, два дигла и три девайса очень зря, как мне кажется, Тим Зуч играют именно вот в такой Counter Strike, дорогие друзья. Я бы, наверное, все-таки рекомендовал сыграть э, во что-то более стандартное, как мне кажется, да. Ну то есть фулека, э, а уже после этого полноценный байраунд, раунд потому что не работает это все от слова совсем. Зуч. Присевший за балкой, умудрился пережить э, стрельбу от марки, но вторую очередь, правда, пережить не вышло. 4 в 2. Задрот без девайса. к 362 с девайсом, но только уже умер. Маленький, но неприятный нюанс. Был девайс, но самого игрока уже не оказалось задрот. Даблкилл на дигле. И завершающее слово за мимиксом. 11 8. Ну, поувереннее, я бы сказал, конечно, поляки играют в атаке, нежели их соперники из Беларуси. При всем уважении, как говорится, к обоим коллективам. Но вторая половина важна для любой команды, да? Потому что именно по ее итогам мы с вами поймем, да, что здесь будет. Там овертаймы, победа одной команды, победа другой команды. И, в общем если не стараться и не потеть, то все будет заканчиваться так, как вот очередной раунд заканчивается. 11-8. И уже два игрока из Беларуси погибли. Минус по Зучу, минус по 362, но успешный минус от Задрота. Вроде бы как бы плюс. Здесь Хондгрилл не сумел перестрелять Кактуса, оставив его красным. Марки, а следом еще и Дежвист. Ошибочки. Ошибочки подъехали, дорогие друзья. Шулерок. Один против троих. Ну, по Шулерку, кстати, нет... Э -э -э нет никакого вот прям вменяемого... Вменяемой информации о том, где может находиться Шулерок. Поэтому, естественно, он отправляется на поиски. Зачекал кактуса. Ну вот тут, кстати, заметили, да? Вот эта вот болезненная история, касающаяся абсолютно каждого игрока в Counter-Strike. Сделал минус, сразу свичнулся на нож. Ну то есть этот самый свич... Да ладно! хрена себе! Вот это чуйка! Минус фито! А теперь уже один на один, дорогие друзья. Все уж теперь не настолько и прям вот предсказуемо. Клатч... Блин, ладно, я боюсь, боюсь испортить, так скажем. Не может понять, где бомба. Но все-таки находит ее и на какую же точку он ее решил поставить. На точку Б, но если успеет, правда, да? Ну, по-моему, успевает. Сегодня другая игра, у тебя много таланта. Спасибо большое, Рассулбек. Ну что ж, бомба устанавливается аккуратно за 3 секунды до конца раунда. И, естественно, Шулерок получает возможность сыграть в позиции. Чего лишь он задрот. 12 хп остается у игрока обороны. И это клатч, дорогие друзья, от Шулерка. Охренительный, простите меня, клатч 1 в 3. 12-8, ну здесь прям... Зучевцы немножко, конечно, лицом в грязь ударили, не в обиду, опять же, ребятам, но надо было как-то, мне кажется, более тимплейно, опять же, отыгрывать Вот у команды Зуч есть большая проблема, и это именно тимплей, то есть мало как-то вот сыгранности, мало каких-то парных и совместных действий, так скажем, да Марки забирает Зуча и вовремя подоспевший Фита успевает разменять погибшего товарища по команде. Дежвист. Один ХП оставляет своему сопернику. Хаешка, кстати, не добивает. Задрот. Находясь в смоках, просто находит Хонглева. Минус от кактуса. Атакующая сторона не успевает никуда Выйти ни хрена себе, Шулерок что повесил Ха -ха -ха -ха -ха. Бомбический минус Дамы и господа, и следом еще и минус Кактус, ситуация 2 в 2, а ведь еще Несколько секунд назад был Двухкратный перевес за обороной Минус от Фито Шулерок остался один, но блин, вы же помните Да, как этот человек в предыдущем раунде Клач сделал ну вот, помните и хорошо. Дальше ни о чем не думайте, потому что в этом раунде клатч сделать не выходит. 12-9. Ну, хорошая. Хорошая задумка была, конечно, у хонгрила Просто забежать куда-то и что-то там попробовать сделать. Ну, накапитанил на самом деле так себе. Потому что, собственно, все забегали на точку. Но что на ней делать... По-моему, большинство команды Hondgrill, как бы и не понимал, то даже, как в том числе и сам Хондгрил. Кактус. Ну, просто с какого-то сумасшедшего префайра сейчас носит марки. Минус от Мимикса. Следом минус от К-362. И в Молотове просто сгорает капитан польской команды. Боже мой! Зуч! Прощается с нами капитан команды из Беларуси, а следом дальше череда разменов. Один в один. Шулерок против Фито. И тут мое почтение. Фито не растерялся и смог забрать соперника. 12-10. Ну, теперь еще и какие-то намеки на какие-то камбэки даже начали поступать от Тим Зуч. При учете того, что атака растеряла все свое экономическое превосходство. Теперь нет э -э экономики. Придется играть э, всего-навсего в один автомат Калашникова и кучку пистолетов. Ну, и здесь как бы игроки обороны по идее были готовы, но Зуч что-то немножко не сумел совладать э, со стрельбой. И только лишь э, ударил больно марки, но <laughs> без минуса. А без минуса это самое страшное. Фитон и Задрот делают два минуса и теперь равная ситуация 3 в 3. Кактус. Ловит отличный тайминг и забирает Дежвиста. Ну и вместе с этим на точке А начинается выход. Начинается выход от Мимикса. И сопровождается он, естественно, минусом по игроку обороны. Но бомба на контроле у белорусов. 362. Вместе с Хактусом. Естественно, на позиции. И просто ждут, как только сейчас вот. Хонтгрилл со своим товарищем по команде Придут забирать бомбу А это, надо признать Момент такой, что Не денешься никуда, придется идти за бомбой 44 секунды до конца раунда Игроки обороны уже слегка покрылись Паутинкой, как мне кажется <пух> Серьезно? К-362 пропустил Мимикса И еще и погиб? Да ты Серьезно, что ли? Уволен, я предлагаю уволить его из команды. 12 11 в пользу Хондгрил, но Зучевцы все-таки смогли забрать раунд. Добрый вечер. Наконец-то КС. Ну, конечно, Го, а не 1.6. Но все же я очень рад. Ну, типа, да, Шухрат, да. Ну, главное, что есть что посмотреть, есть какое-то противостояние. С этим я согласен. Главное, что Counter-Strike, а какой? Это уже не так важно на самом деле. Орда. Орда поляков выбегает сейчас на позицию бедного Зуча. И снова Зуч не сумел эту позицию удержать. Уже не первый раз, кстати говоря, такая история происходит. Но атака. Понимаю, что мы здесь пошумели. А пойдем теперь пошумим немножко в другом месте. При этом Марки, Простите, дорогие друзья. Марки по-прежнему остается на той самой точке, где изначально шумели игроки атаки. Как настрой... Настрой боевой, матч интересный 12-11 Жесть, как говорится 39 минут в данный момент уже идет трансляция Но, разумеется, не все 39 минут идет игра Но в остальном матчем я, во всяком случае, на данный момент доволен Поляки не сдаются Но белорусы давят, давят очень и очень хорошо В данный момент, дамы и господа, численное равенство 3 в 3 на точке Б остается у нас шулерок. Видит позицию 362-го, но забрать-то не может. А вот Ходгрил может забрать Фито. И отсюда начинаются проблемки небольшие. Хаешка под шулерка. Ну, наносит она совсем небольшой демейдж. И в результате шулерок справляется с 362. -м. Последним у нас остался кактус. Ну, для кактуса, конечно, безнадежная ситуация. Но есть в спине соперник, по нему есть. По нему есть информация, но и этого, увы, тоже не совсем достаточно Так, я играю Clash of Clans, стараюсь быть фулом, но никак не получается Но если бы я еще знал, что такое фулом быть в Clash of Clans Я бы определенно, наверное, сочувствовал тебе или порадовался за тебя Но я просто не знаю тонкости этой игры И вообще, в принципе, я в нее играл когда-то, 500 тысяч лет назад, один раз Марки Дэжвист Снова Дэжвист В общем, на двоих ребята сделали аж целых 4 фрага Что, по-моему, сверх идеально 14-11 в пользу команды Хонтгрилл Поляки приблизились э к финишной прямой А я напоминаю вам, дамы и господа, что это best of 1 матч И победит та команда, которая возьмет, ну, какой-то там 16-й раунд Ну, либо 19-й в случае овертаймов и так далее Но э второй карты разыгрываться не будет и из-за этого, разумеется, мы с вами закончим просмотр вертига и стрим на этом тоже закончится Дэжвест минус Зуч Зуч, кстати, вот уже в который раз стоит на той самой позиции Вот, видимо, его задача на этой карте держать именно эту точку Но не справляется, вот уже хоть ты тресни, да, вот Ну не поддается зигзаг ему никак и все, вот, ну, ну никак Как бы ни старался, не отдают, не отдают соперники Какие-то шансы э, выигрывать перестрелки. Он грил вместе с тиммейтами пытается открыться на точку Б. И даже с разменами, в общем-то, удается зайти. Ну какие ж тайминги выхватывает. 362 но снова не успевает добить. Три хп остается у капитана польского коллектива. И один лишь задрот. Один задрот, которого убивает капитан польской команды. 15-11, дорогие друзья. Вот... Не дать, не взять. 15-11. Такая вот история. И, надо сказать, история не самая приятная для, бирал... для белорусов. Потому что теперь в перспективе только играть овертаймы. То есть основное время и победа в это самое основное время уже недоступны для команды из Беларуси. Однако, энтри-фраг дает фита, а следом за ним еще и один минус от кактуса. Тут поляки чуть-чуть приуныли, так скажем К-362, Та замечательная хаешка Благо, демейджа тиммейту она, естественно, не наносит Но, вообще-то, как бы, по-хорошему, тиммейта должно было сейчас едва ли не убить Ну, если мы перенесем эту ситуацию, игровую, в живую ситуацию Да, представьте, вы стоите и ваш товарищ, ваш однополчанин просто швыряет вам гранату под ноги Минус от задрота и фита, капитан команды атакующей остается один, и его просто вминает в стену кактус джек. 15-12, ну тут до допов, естественно только до допов тащить остается белорусам, других вариантов нет. Поляки молодцы, они в этом плане себя обезопасили, взяв э, матчпоинт. Ну, то есть, в случае, да, типа, если нас продавят, это будет, конечно, плохо, но овертаймы. И там мы, в общем-то, еще можем повоевать за первое... Ну, не за первое место, вернее, за победу на карте. Шулерок. Не знаю, что это сейчас было. Выбросил бомбу. Естественно, бомба зареспаунилась обратно. Что-то у поляков какая-то беда начинается. Салам алейкум как ты, бро? баттер приветствую. Все хорошо, спасибо, что поинтересовался. А как ты, как твои дела? Минус от Фито. Это энтри-фраг, который в кои-то веке смогли сделать ребята из Тим Зуч. Следом 362 наконец-то добивает марки. И плохо на самом деле, что оборона хорошо начинает играть. И устраняют свои косяки, отдав 15 -й. То есть любая ошибка приведет к поражению. И это надо понимать и трезво оценивать. Шулерок. Последний. Ну, минус Зуч. Снова капитану команды не повезло. Завершающий фраг за... Я даже не успел понять, за кем. 15-13. Близки как никогда Зучевцы к тому, чтобы сейчас достигнуть хоть какого-то положительного результата в этом матче. Близки, но... Этот результат еще нужно э, достичь А вот, кстати говоря, вам статистика, дамы и господа Если кому интересно, можете щелкнуть паузу и ознакомиться с ней Ну, просто имейте в виду Кактус Джек — это фраг-лидер коллектива Тим Зуч А Шулерок — фраг-лидер Тим Конкрин Кактус Джек, кстати, вышеупомянутый фраг-лидер э, белорусской команды Делает два минуса на приеме точки Б Здесь Диглбай, который не работает у поляков к сожалению, для поляков. И хаешка от 362 забрала жизнь Дежвиста, если я не ошибаюсь. Ну, здесь у нас еще притаился голубчик один по имени Шулерок, но находит его кактус Джек. Матчпоинт, дамы и господа, вот ничего кроме матчпоинта произойти сейчас как бы и не могло. Логично, потому что Диглбай это все-таки Диглбай. Шулерок берет снайперскую винтовку АВП. И все остальные игроки атаки вооружаются автоматами Калашникова, дабы разыграть последний раунд основного времени. При этом снайперская винтовка есть у Фито, и он неоднократно с нее делал... Энтрифраг и сейчас тоже, дамы и господа, он делает с нее энтрифраг. Забираю Шулерка, вот так вот. Дуэль снайперов за белорусским снайпером остается... Задрот минус Дэшвист и тут, судя по всему, ну вы понимаете, да, к чему все идет минус от Марки. Ну я не думаю, что этот минус что-то сильно изменит, но однако, если игроки обороны будут играть неосторожно, то перевес, который они с таким трудом сейчас получили, ну можно как бы потерять от слова полностью. Тайминговый, кстати, очень молотов, едва ли не сгорел сейчас в нем э, мимикс. И вот это уже не очень тайминговый молотов э -э Марки. Ну, неважно, что там делал Марки. Важно то, что сделал дальше вау-задрот. И это действительно вау. И действительно задрот. Очень хорошая хае. Но не взрывается от нее задротище-то. И делает третий минус, дамы и господа. И это овертаймы. Вот это нахрен, мать его, экшен, дорогие мои друзья. Ну, а теперь, собственно, как обычно по классике жанра, как я и говорил, победителем станет команда, взявшая 15-й, ой, простите, не 15-й, а 19-й раунд. То есть сейчас разыгрывается 6 матчпоинтов, и в дальнейшем, конечно же, победителем станет команда, которая возьмет 4 раунда из ближайших 6 -ти. Ну, а в случае 3-3 это рестарт и еще одни овертаймы. Но белорусы таки дали камбэк, вот это самое главное и вот это самое крутое, что сейчас происходило. Хотя поляки, черт возьми, были очень близки, мимикс, отличный энтрифраг, минус кактус джек, куча молотовых, куча гранат, вообще ничего не понятно, на точке Б просто какая-то каша, елки-палки, и сказать по-другому, у меня просто язык не поворачивается. Задрот в паре с КАТ-362 в упоре пытаются контролировать заход на точку Б, но КАТ-362 успевает забрать, кстати, Шулерка, Дэжвис тут же разменивает 2 в 2. В общем-то, такой как бы не самый явный, но все-таки перевес сохраняется за атакой, потому что она поставлена, она поставлена, она то есть, атака поставила бомбу, и для атаки, разумеется, теперь время работает уже на них. То есть, игрокам обороны придется действовать и, возможно, ошибаться, как это сейчас э, сделал задрот. Фито забирает э, Дежвиста, и один на один против снайпера остается э, капитан польского коллектива. Снайпер, кстати, свапает девайс! Ничего себе, вот эта реакция у Фито! На свапнутом ауге вы видели, что сейчас смог учудить Фито. А другого я сказать не могу. Это действительно называется учудить. 16-15. Первый раунд допов остается за белорусами. Смены сторон, разумеется, не было. Они продолжают игру в обороне. И через два раунда, то есть через этот и следующий, они перейдут в атаку. В атаке они, в общем-то, сыграли... Ну, не сказать, что плохо, но в какой-то степени, наверное, Хонд Грил в атаке сыграли все-таки получше. Поэтому шансов на камбэк у Тим Зуч не так уж и мало, скажу я вам. Ну, а Фраг, кстати говоря, за белорусами и поляков уже на одного игрока меньше. Марки не сумел сыграть осторожно. В результате был убит первым, но следом погибает Задрот, а следом за ним погибает К362. Но Фито включается в игру со снайперской винтовки. Делает два минуса. Заштопал, если можно так сказать, оппонентов. Дэжвист. Как-то так, кстати, интересно. Дежвист, в общем-то, понимая, что по левую руку от него находится вражеское АВП, почему-то не стал пикать это вражеская АВП. Ну что, Фито. Один в два. Увы, все тиммейты погибли. И, и Фито понимает, что здесь нужно свапать девайс. Топает, не понимая, что соперники находятся рядом с Фито! <свяк> Ничего себе! Вот это, дамы и господа, поворот! Как можно было полякам так отдаться? Ну, ёлки-палки, вы чего? 17-15, головокружительный второй клатч от Фито. Это уже действительно клатч-мастер Белорусского коллектива Как минимум только он Своими стараниями уже двум игрокам ну, Простите, двум игрокам Два раунда принес своей команде И причем что первый, что второй По сути мертвые раунды Такое не выигрывается вот в, При прочих равных условиях Но Фито показал, что где-то Все-таки Везение, удача Сопутствует белорусам чуть больше Задрот Наказывает шулерка на дальней дистанции Ну и тут, собственно, выход на точку Б А точнее, попытки выхода на точку Б Игроки из Польши не оставили Дэжвист делает два минуса Равная ситуация 3 в 3 Еще один минус от Дэжвиста Это уже, кстати, третий Это вот уже, кстати, очень серьезные, на самом деле, обстоятельства а В Молотове сейчас немного подгорел Фита. Бомба устанавливается все на той же самой ранее упомянутой мной точке Б. Задрот. Минус мимикс. Ну, конечно, снайперская винтовка у Фита скорее будет мешать, но объективности ради... Он же может взять какой-нибудь другой девайс и вытащить с него. Мы это уже с вами видели. Но нет, даже со снайперской винтовкой он врывается в бой. Делает первый минус, а следом еще и второго забирает. И есть дефьюз ты и все на мази у коллектива из Беларуси. Это 18-15, дорогие друзья. И очередной матч -пойнт. Смена сторон и команде Зуч, а вернее Зуча, остается взять всего-навсего один раунд для того, чтобы победить в этой встрече. Ну и при учете того, что они отправились теперь в атаку а Атака у них весьма и весьма была, опять же, недурственная Относительно обороны у команды Hondgrill. Ну Но если вы вспомните, да, первая половина завершилась а, 8-7 Как раз-таки в пользу Тим Зуч Там, да, все было прям на тоненького Но вот три снайперские винтовки у обороны сейчас а, Маленький вопрос Нахрена как бы так много-то? Я ни разу не против снайперских винтовок Напротив, это мой любимый девайс в Counter-Strike но не три же все-таки при счете 18-15. Это же ведь сдача посуды, как говорится, по-моему. А, минус от грела разменный фраг от Кактуса. И здесь уже попытка от Шулерка удерживать точку не выглядит такой уж прям уверенный Минус от Дэжви стоит К-362. Два минуса со снайперской винтовки. Равная ситуация, опять же, 2 в 2. Попытка зайти в спину от Марки. Ух ты, Марки! Ну, не успевает забрать второго оппонента, но хотя бы одного забирает. Ну, а так можно было бы, в общем-то, два по цене одного. Мимикс последний со снайперской винтовкой. Остается один против двоих. И этот клач для него сейчас, собственно говоря, дороже воздуха. Но нет. Мимикса забирает Кактус. И матч на этом заканчивается. заканчивается он, дорогие друзья, победой коллектива из Беларуси. Тим Зуч становится победителями в этом...